На ну, каждом, в принципе, я поняла, что это все на самом деле очень сильно соответствует вот тем характеристикам, что вы нам дали. Тут на буддизме жизнь это когда ты все терпишь. Еще пришло понимание, что боль это жизнь, uh -huh. а смерть это уже прекращение uh -huh. боли. Как вариант, Даже... да. Видите, сколько оказывается есть форм восприятия жизни и смерти. Да, это мы говорим всего лишь пока о трех авраамических и одной восточной религии, просто как бы основных держателей этого пакета религиозных акций. А на самом деле таких форм, что не религия, что не вера, что не пантеон, что не какая-то еще там секторальное какое-нибудь учение, да? но тем не менее, в каждом есть определенное понимание, что есть жизнь, что есть смерть. Как раз к вопросу, о чем мы только что вот с коллегой перед вами говорили. А, привяжешься к одной теме, привяжешься к одной мировоззренческой плоскости, да, не отвяжешься от нее ни в коем случае. Потому что а, в любом случае какое-либо конкретное мировоззрение это всегда эгрегор. Как, какие бы одежды он ни рядился, всегда эгрегор. Такое ощущение, что ты вот полностью вот находишься в каком-то пространстве, тебя переключили и все. И ты уже, либо это эмоции появляются, вот пришло наконец вот это понимание нашей, вот моей программности такой, Mm -hmm. огонь включился, всё тоже ты бежишь, что-то делаешь уже Видите, как, да? спорим, просто... как, как, какой оказывается человек программное существо, да? вроде обладая и чистой душой и свободной волей, тем не менее все равно вот эти вот, э, все структуры сознания они тащат себя вперед, совершенно не слушая ни, никаких указаний своего кучера, да? Лошади тащит эту карету в том направлении, в котором считают нужным. Хорошо, что вы это видите. Теперь понятно, почему важна эта работа. Да? И поэтому тоже. Потому что программное сознание, если мы не можем это изменить, значит, это надо взять под контроль. Если мы что-то не можем изменить в своей жизни, хотя бы в своей, значит, это что-то должно находиться у нас на особом подозрении. А мы с вами ни на одну минуту не должны забывать, что будхиальные проекции, они как бы пронизывают все тонкие тела, да, просто вот эти вот эффекты пребывания в одной из четвертей, они на каждом тонком теле, как вы сами уже видите, они просто раскроют свои эффекты, они по-разному проявятся, по-разному отразятся, что на физическом плане это одно отражение, что там на ментальном плане это другое отражение, это два отражения одного и того же, просто в различных объемах отражения. При этом, при всем, мы с вами понимаем, что оно все связано. Оно все связано единой формой тождественности. Да? То есть они тождественны по какому-то общему, общему пронизыванию. И вот это вот пронизывание какая-то предопределяет эгрегориальная сфера. То есть в данном случае как раз религиозный. Жизненный опыт. Он не бывает ни хорошим, ни плохим. Он либо есть, либо нет. Тут все очень просто. Как только мы начинаем дифференцировать относительно какой-то определенной традиции, мы себя, как уже вот было сказано, да, какая бы прекрасная ни была традиция, но тем не менее мы в себя все равно ограничиваем. Религиозная система никогда этого не примет, никогда этого не поймет, никогда этого не допустит. Ее задача это сделать традицию единственной. Ну, авраамические религии именно таким образом и устроены. Они хотят стать единственными. У них в тех заданиях так записано. Им нужно стать единственными, что очень важно. Если вы сумеете это перебороть, если вы сумеете вытащить вот эту вот жучка из себя и позволить себе в равной степени рассматривать любые традиции как знания, как... Объем кладезь бесконечно могучей информации, которая при правильном применении может существенно перевернуть ну, все, они да, говорят в вашем сознании и, и реальность в том числе. Правило лишь только одно, нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. Самое чистое Благороднейшая скандинавская религия в качестве объекта познания, в качестве объекта познания, не примеры для подражания, не основополагающей традиции, а объекта познания. Точно так, так, так, так же равна в этом смысле, как объект познания, она равна в этом смысле и самой злобной религии и самой кровавой видео иудаизма. Хотя они абсолютно диаметрально противоположны, но как объект познания к ним надо относиться абсолютно одинаково. Вот, тяжело это принять, потому что мы привыкли опираться на свои предпочтения. Но когда мы опираемся на свои предпочтения, это не Знание это не изучение чего-либо, это не постижение чего-либо. Это попытка вогнать свою жизнь в рамки определенной традиции, которая тебе, возможно, по неопытности, возможно, по незнанию, возможно, по иллюзорному восприятию, возможно, в силу того, что ты поверил авторитетам, но не поверил кому-то другому. Причин тысячи. Но в любом случае ты загоняешь себя только лишь в рамке одной традиции. Если мы думаем, что мы от этого сделаем хорошо себе, так мы сильно ошибаемся, не сделаем. Если мы думаем, что от этого мы сделаем хорошо традиции, так я вас уверяю, это тоже не так. Потому что ошибкой думать, что традиция чем более у Бога, тем более она сильна. Ни в коем случае. Ни в коем случае традиции тоже нужно развиваться. И боги это понимали. Понимают сейчас, да? А муж тем более обязаны.